Переходим к файерволам на базе Linux. Все современные ядра Linux используют систему Netfilter в качестве решения межсетевого экрана для фильтрации пакетов. Для системы фильтрации Netfilter, встроенной в ядро, необходим пользовательский интерфейс iptables. Один из таких интерфейсов. Выходные данные iptables вы видите сейчас на вашем экране. Когда пакет достигает устройства, он передается в подсистему NetFilter для приема, обработки или отклонения, основываясь на выданных ему правилах из IP-Tables. Эти IP-таблицы — все, что вам нужно для управления вашим межсетевым экраном. Если вы знаете, как им пользоваться, доступно множество внешних интерфейсов для упрощения работы с IP-Tables, который является утилитой командной строки. При помощи NetFilter и IPTables вы можете настроить Firewall, чтобы разрешить определенным типам сетевого трафика проходить систему и выходить из нее. К примеру, исходящий HTTPS трафик. Это делается путем открытия и закрытия TCP и UDP портов в Firewall. Вдобавок, его можно настроить таким образом, чтобы был разрешен и запрещен доступ к определенным IP-адресам или диапазонам IP-адресов. Правила работают на уровне порта, протокола и IP-адреса, и на сетевом и транспортном уровнях. IP-Tables — это база данных для правил межсетевого экрана. Классический интерфейс для настройки IP-Tables — это интерфейс командной строки. IPTables есть почти на всех дистрибутивах Linux, если только это не какой-нибудь супер маленький дополнительный дистрибутив. Здесь я сижу под кали и собираюсь продемонстрировать командный интерфейс IPTables. Эта команда показывает, что IPTables установлена. Тире большая буква L выводит список цепочек и правил для IPTables. Если IPTables не установлена, то вы можете установить ее обычным способом. Вот так. Или с помощью вашего менеджера пакетов, который вы юзаете в своем дистрибутиве. И давайте пройдемся по основам ip -tables. Есть три цепочки по умолчанию. И, собственно, вы можете их здесь увидеть после выполнения команды IP-Tables-L. Как видим, у нас тут есть цепочка input. Есть цепочка forward. И есть цепочка output. Начнем с input. Input управляет входящими подключениями, как можно предположить из ее названия. Например, если бы мы хотели, чтобы люди могли пинговать данный ноутбук, нам нужно было бы включить входящее правило, чтобы разрешить пинг. Или если бы мы захотели позволить ему подключиться к этому ноутбуку за расшаренными файлами, то нам нужно было бы включить входящее правило, разрешить те порты, что обеспечивают общий доступ к файлам. Далее у нас цепочка в Forward. Она также используется для входящих соединений и управления входящими подключениями, но только для тех, которые предназначены для перенаправления на другое устройство, а не для данного устройства. Подумайте об этой цепочке, как о роутере, который перенаправляет трафик. Если ваше устройство — это роутер, или оно обеспечивает работу над, или что-то специфическое, типа SSL-стриппинг, вы будете использовать эту форвард-цепочку. В ней нет необходимости на лэптопе и десктопе. Далее есть цепочка Output, которая управляет исходящими подключениями. Например, если вы хотите, чтобы с этого ноутбука можно было серфить по сети, вам нужно будет открыть порт 80, порт 443 и UDP порт 53 для DNS. У цепочек есть поведение по умолчанию, называемое политикой или действием по умолчанию. Как мы здесь видим, у нас есть цепочка input с действием по умолчанию drop. Это означает, что если ни одно из существующих правил не применяется, соединение будет удалено или сброшено. А эти строки — это имеющиеся правила. IP-Table запускается поверх своего списка правил и проходит через каждое правило до тех пор, пока не будет найдено правило, которое подходит. Если ни одно правило не подходит, применяется действие по умолчанию, которое в данном случае — дроп. В случае с тыпочкой Forward — Drop. И для Output — это дроп. И это просто потому, что я так их настроил. В действительности могут быть выбраны три разных варианта. Except. Разрешить соединением проходить через экран. Есть дроп, предназначенная для сброса или блокирования соединения, и отправки нет ответа обратно источнику. То есть, например, в ответ на команду ping он получит сообщение «Превышен интервал ожидания запроса». И далее есть reject. Reject означает «Не разрешать соединение». И отправляет обратно ответ, чтобы проинформировать источник, что подключение было заблокировано. И если бы вы попытались выполнить команду ping, например, то получили бы ответ «Порт назначения недоступен». Сейчас я удаляю эти правила при помощи команды Flash. Это удаляет правила. Мы можем снова проверить их при помощи ip l Видим, что все правила были удалены. Мы хотим настроить действие по умолчанию для каждой из трех цепочек. Делаем это следующим образом. Я скопирую и вставлю команды, чтобы сделать все быстрее. Итак, если бы я хотел поменять действие на дроп, хотя это и так дроп, если бы я хотел установить его на дроп, я выполню эту команду для Input. И если мне надо поменять его на Accept, я это сделаю для Input. И давайте посмотрим. Видим, что действие поменялось на Accept. Если надо поменять для Output на Accept, Мне надо написать его без ошибок. И теперь мы видим, что для Input и Output стоит значение Xr. Но в этом примере я установлю несколько правил. Как будто это ноутбук, который я хочу закрыть от лишних соединений. Так, чтобы все, что он мог сделать, это лишь серфинг по сети. Для этого мне нужно установить Drop, значение действия по умолчанию, для Input, Forward и Output. Это необходимые команды для каждой из цепочек. И мы можем теперь увидеть, что для всех цепочек стоит дроп. Итак, первое правило, которое я внесу, это IPTables минус за заглавная буква A. Минус заглавная буква A обозначает добавить. Мы поместим это правило для цепочки input. Далее идет минус ILO. Минус I — это имя интерфейса. LO — это локальный интерфейс. Затем минус J — это параметр перехода. Пакеты, соответствующие критериям данного правила, будут переноситься на указанное действие. И в данном случае это действие accept. Что делает это правило? Оно разрешает все входящие пакеты, предназначенные для интерфейса локального хоста, чтобы они были приняты. Это обычно требуется, поскольку многие программные приложения ожидают, что им будет дана возможность связаться с локальным адаптером. Иногда полезно иметь это правило. И видим здесь, что оно добавлено. Если мне нужно больше информации, я могу обратиться к подробному листингу правил при помощи тире V. Можем посмотреть дополнительную информацию. Видим пакеты, которые прошли через это правило, и количество байт. Мы можем также добавить тире тире line number. Это выдаст нам цифры по каждому правилу. Видим здесь правило номер один могу добавить немного больше тире и это покажет нам цифры вместо имен. Вот следующее правило которое я собираюсь добавить IP минус за главной буквой. Снова, это A, для добавления. Правило добавляется в цепочку input. Далее у нас идет следующее. "-m state-state-related established-j accept". "-m", подгружает модуль, называемый state, состояние. Модуль state может исследовать состояние пакета и определить, что это за пакет. New, established или related. New, то есть новый, указывает на любые входящие пакеты, которые являются новыми входящими соединениями, которые не были инициализированы хостовой системой. В нашей команде Established — установленные, и Related — связанные, относятся к входящим пакетам, которые являются частью уже установленного соединения, или логически связаны с уже установленным соединением. Это включает динамическую фильтрацию пакетов, о которой мы уже говорили. И если мы собираемся установить правила для серфинга по сети через порт 80, ввиду того, что мы настроили данное правило здесь, нам не нужно иметь правила, разрешающие трафику возвращаться обратно от веб-сервера. Поскольку мы установили соединение, это правило знает о его состоянии и разрешает веб-серверу отправлять пакеты обратно. И вот, мы можем увидеть это правило. Правило номер два. А вот следующее правило, очень похожее на созданное нами ранее, но для цепочки Output. Оно разрешит принимать все исходящие пакеты, предназначенные для интерфейса локального хоста. Опять же, это нужно потому, что некоторые программные приложения ожидают иметь возможность общения с локальным адаптером хоста. Вот это правило. А это наше второе правило для динамической фильтрации пакетов. Но в этот раз для исходящего трафика, чтобы он мог возвращаться обратно. И для понимания состояния, является ли соединение уже установленным или связанным. И вот мы видим это правило. Номер два в цепочке Output. Итак, в настоящий момент все, что мы имеем здесь, это возможно для соединений, обмениваться данными с локальным хостом. И динамическую фильтрацию пакетов для работы с входящими и исходящими соединениями. Теперь нам нужно добавить правило. Если вы хотите серфить по сети, нам нужно будет порт 53 UDP, чтобы мы могли делать запросы к DNS. Мы сделаем это при помощи данной команды. Здесь у нас "-o", это еще один параметр для установки интерфейса. При помощи параметра "-p", указываем протокол, это UDP. И у нас есть модуль, есть порт назначения, 53. И есть параметр jump с переходом к действию accept. И видим данное правило, номер 3. И если мы избавимся от "-n", вместо номера порта 53 будет отображаться домен. Теперь мы добавим порт 80 Главный HTTP порт По большей части такие же настройки, какие мы сделали для порта 53, для DNS Но мы меняем здесь на TCP И мы также указываем State, состояние, как новое Вот это правило, номер 4 и наше заключительное правило — порт 443, чтобы мы могли работать по HTTPS. В самом низу — пятое правило. Видим здесь. Из любого источника в любой пункт назначения — разрешить UDP и порт 53. Из любого источника в любой пункт назначения — разрешить TCP на порту 80. И то же самое опять, из любого источника в любой пункт назначения разрешит TCP на порту 443. И тут у нас другие правила, здесь и здесь, для обеспечения состояния. И давайте протестируем при помощи WGET. Готово. DNS работал. Порт 80 тоже. И порт 443 тоже работает. И если вы хотите увидеть команды, которые были введены для создания правила, можете использовать параметр — большая S. Это весьма полезно. И вы можете увидеть эти команды, которые я вводил. Весьма полезная команда. На Kali и Debian при помощи этой команды вы можете сохранить эти правила, используя iptables-save. Теперь мы можем захотеть удалить некоторые из этих правил. И если мы выведем список цепочек и правил при помощи-Line Number, то мы сможем затем использовать номер строки и цепочки для удаления конкретного правила. Итак, здесь у нас ip большая ID, что означает удалить, удалить из цепочки output правило номер 5. Вот это пятое правило. Мы собираемся удалить HTTPS порт 443. Удален. Вы видим снова список, видим, что у нас теперь только 4 правила. И давайте попробуем выполнить WGET на HTTPS, который не должен сработать. И мы видим, что он не может отработать, как и следовало ожидать. И давайте попробуем. Давайте попробуем через порт 80. Это сработает. Если вы хотите удалить все свои правила и начать заново, я бы предложил начать с изменения ваших цепочек на except. Для начала. Это можно сделать тем способом, что я уже показывал. Это изменит их на except видим, что теперь все цепочки изменены на действие по умолчанию except. и затем я бы посоветовал использовать эти команды, если вы используете над или таблицы «Mangle». но если не используете, можете все равно их запустить, просто чтобы убедиться, что правила удалены. Тире-большая f это команда flush, которая по сути дела удаляет все правила из цепочки большая x удаляет все созданные цепочки, которые не являются дефолтными. Так что это оставит нам цепочки Input, Forward и Output, но без правил. Можем убедиться в этом. В общем, это так же эффективно, как и отключение фаервола. Итак, давайте я добавлю еще одно правило. Правило для порта 80. Вот это правило. Оно действует только для IPv4. И если вы наберете IPv6Tables-L, то увидите, что правила для IPv6 — это полностью отдельный набор правил. Их нужно настраивать отдельно. И если вы хотите отключить IPv6, это можно сделать при помощи следующих команд. Это даст действие по умолчанию дроп для входящего, исходящего и перенаправляемого трафика. Большая часть людей не будет использовать IPv6. И если вы хотите узнать, какие правила стоит установить на ноутбуке или десктопе, и если вам нужна полная защита с использованием ip то обратите внимание на правила и настройки с этого сайта. Вдобавок, здесь есть полезные скрипты, которые автоматизируют добавление правил. И если мы посмотрим на этот скрипт, он будет понятен вам теперь, поскольку мы уже рассмотрели IP-Tables. Вы сможете понять смысл некоторых из этих изменений. Ну, например, видим здесь это правило. Оно разрешает исходящий трафик. Порт 80. HTTP-соединение. В качестве примера, с помощью этого скрипта, который вы можете скачать и начать использовать, можно включать или выключать ряд возможностей ядра для укрепления межсетевого экрана. Он устанавливает политику по умолчанию дроп вместо Accept, как я уже показывал в своем примере. Он разрешает все пакеты из связанных и установленных соединений, что опять же я вам уже показывал. Он всегда разрешает устройство закольцовывания. Опять же, это я вам тоже показывал. И выше здесь он начинает добавлять вещи типа... Он сбрасывает все зарезервированные IANA IP адреса что позволит предотвратить DDoS атаки. Он разрешает входящие соединения Skype, исходящие DHCP, исходящие DNS, исходящие HTTPS, исходящие NTP, исходящие PING, исходящие SMTP и исходящие SSH. По правде говоря, вы можете включать или выключать все, что пожелаете. Это лишь правило в составе данного скрипта. И он также сбрасывает весь IPv6 трафик. Если вы используете другие сервисы, Tor, VPN, понятно, что вам потребуется разрешить их, исходя из портов, которые они используют. Просто скопируйте одно из правил и поменяйте порты, и это должно сработать. Кроме этой ссылки, есть еще одна. Здесь больше информации о том скрипте, про который я только что вам рассказывал. А если вы ищете подробное руководство по IPTables, обратитесь к этому сайту. Здесь охватывается практически все про IPTables. Изучите этот материал дополнительно. Чтобы стать экспертом по ip это займет время. Много параметров, много опций. И делать первые шаги в использовании межсетевого экрана NetFilter при помощи только лишь ip может стать сложной задачей. По этой причине, как я уже сказал, за прошедшие годы было сделано множество фронтендов для ip -tables каждый из которых пытается достичь немного отличающихся результатов и предназначен для различной аудитории. Uncomplicated firewall или UFW, несложный файрвол, является фронтендом для IP -tables. Он представляет фреймворк для управления NetFilter, а также интерфейс командной строки для управления этим межсетевым экраном. UFW нацелен на предоставление простого в использовании интерфейса для людей, незнакомых с концепциями фаервола, и в то же время упрощает сложные команды ip -tables. UFW — это надстройка для других дистрибутивов и графических фронтендов, таких как GUFW. Здесь у нас Kali Linux. Я не уверен, что GUFW установлен в Kali. По умолчанию. Но вы можете достаточно легко его установить при помощи apt-get-install-ufw. И давайте для начала используем ip для того, чтобы увидеть, какие у нас есть правила. Видим, что у меня здесь есть правило для исходящих соединений. Порт 80. Я собираюсь удалить это правило. И теперь у меня нет правил. И давайте посмотрим на UFW. Можем использовать команду ufw-status. Нам говорится, что на данный момент он не активен. Мы можем добавить правила перед тем, как его активировать. Но я не буду сейчас этого делать. Но вы можете захотеть сделать это. Допустим, если вы пытаетесь получить доступ к чему-либо по SSH, вам придется сначала разрешить SSH перед тем, как вы активируете Firewall. Я просто использую команду enable. И это включает UFW. И теперь мы можем взглянуть на статус. Видим, что здесь есть четыре правила, которые я ранее внес. Они разрешают порт 80, исходящие, порт 443, исходящие, и разрешают DNS, исходящие по UDP, и также разрешают на портах 67 и 68, собственно говоря, DHCP. И если мы снова вернемся обратно к нашему IP-Tables, Видим, что, собственно, много вещей уже добавлено, и они были добавлены утилитой UFW. Мы можем добавить verbose, чтобы получить больше информации. И нам тут говорится, что у нас низкий уровень логирования, и что по умолчанию у нас стоит запрет на входящие соединения и запрет на исходящие. Для изменения действия по умолчанию, чтобы запретить входящие соединения, простая команда, EFW Default Deny Incoming. А если вы хотите запретить исходящие, команда будет похожа. Собственно, мы поменяли окончание на исходящее. И если вы собираетесь разрешить, давайте поменяем запрет на разрешение. Допустим, мы хотим разрешить исходящее на порту 22. SSH. Видим, что правило добавлено. Оба IPv4 и IPv6. Допустим, нам нужно удалить это правило. fw fwDelete удалит разрешающее правило. Мы хотим удалить правило AllowOut на порту 22. А это было два правила. Команда их удалила. Как видите, это довольно просто. И если мы выполним статус «Numbered», то сможем удалить правила по номеру. Удалить правила для порта 443. Проверяем. Правило удалено. У нас есть дефолтный запрет на входящие, в любом случае. Но если вы хотите установить запрещающее правило, то мы выполняем команду «Deny». Можем запретить входящие или исходящие. Сейчас мы запретим входящие на порту 22. И, как я сказал, это не обязательно, потому что у нас есть дефолтное запрещающее правило для любых входящих соединений. И вы можете даже добавить диапазон портов. Здесь правило для добавления портов 67 и 68 по UDP. Это правило для DHCP. И вам говорится, что добавление не произошло, потому что оно уже добавлено. И если вы были внимательны, то заметили, что здесь также добавляются правила для IPv6, наряду с правилами для IPv4. Нам это может быть не нужно, и возможно, нам хочется просто напрямую запретить IPv6. Что ж, мы можем сделать это. Нам нужно отредактировать конфигурационный файл, UFW, который находится в этой директории. И я использую nano. И просто меняю здесь на нет. И теперь нужно сохранить это, отключить и включить фаервол, чтобы изменения вступили в силу. Мы поговорили об Uncomplicated Firewall. Его относительно легко использовать, гораздо легче, чем IP -tables. Вам стоит присмотреться к нему, если вы считаете IP немного сложноватым. И в довершение, если мы сейчас посмотрим на правила iptables, которые были созданы исходя из того, что мы сейчас добавили в UFW, Мы видим правила здесь, правило «User Input». С ними все понятно. И далее указаны остальные правила, которые в нем есть, для логирования и других подобных вещей. Видим порт 22 для SSH и другие правила по умолчанию. Это правило разрешает поддерживать состояние. Вам не нужно вносить это правило. Тут есть некоторые правила для ICMP. В общем, это что касается UFW. А это ShowWall. ShowWall — это альтернативный инструмент для конфигурации IP-Tables. Он более гибкий и мощный, чем UFW, но не такой простой в использовании. Если вам нужно больше возможностей, то, наверное, вам стоит его попробовать. Если вам нужно меньше возможностей и графический интерфейс для UFW, то есть GUFW, который я рекомендую для начинающих. Для установки нужно просто запустить команду apt-get-install-gufw. Так он выглядит. Запускаем установку. И вот как выглядит ГУИ. Это GUFW. Есть несколько GUI и фронтендов. Вот их список для вас. Если есть желание, изучите их. Фронтенды не смогут предоставить столько же функциональности и гибкости. Гибкости в конфигурации, как использование ip напрямую в практически большинстве случаев. Но они, конечно, более просты в использовании. Возможно, вы заметили, что фаерволы для Linux, которые я вам показал, не поддерживают работу на уровне приложений. Фаерволы под Windows могут работать с приложениями. В Windows вы можете заблокировать соединения на уровне приложения, а также указывая порт, протокол, IP-адрес и так далее. Мне известно только об этом одном хостовом фаерволе под Linux, который может работать с приложениями. Он позволяет вам блокировать и разрешать соединения, связанные с приложениями. Нехватка взаимодействия с приложениями в NetFilter это определенный недостаток в сравнении с альтернативами под Windows и Mac OS X. Стоит обратить внимание на NF-Tables, которые мы здесь видим. NF-Tables — это проект, цель которого заменить существующие IP-Tables и IP-6-Tables, которые я вам показывал, а также фреймворки iptables и arptables. Он до сих пор находится в состоянии разработки и пока что не заменил эти фреймворки. IP-6-Tables — это IPv6-версия IP-Tables, как я уже показывал. EBTables — это инструмент для фильтрации для фаерволов мостов под Linux. Он обеспечивает прозрачную фильтрацию сетевого трафика, проходящего через мост в Linux. arp предназначен для обеспечения работы правил фильтра пакетов протокола определения адреса ARP в модулях фаервола ядра Linux. В общем, это NF-Tables, которые на определенном этапе в будущем заменят эти фреймворки. Итак, мы охватили ряд фаерволов под Linux. Стоит ли использовать хостовый фаервол на ноутбуке или десктопе под Linux, чтобы помочь вам с обеспечением безопасности, приватности или анонимности? Что ж, ответ — да, но это не точно. Это зависит от того, как в действительности вы используете свое устройство. Я имею в виду, так или иначе, как мы знаем, Linux привлекает меньшее количество Malware и других форм атак. И Firewall предоставляет ограниченную защиту от Malware, которая уже закрепилась на вашем устройстве, поскольку она может обойти этот Firewall, используя ряд методов, включая простое использование открытых портов. Например, когда вы открываете порт 80 для HTTP, и IPTables в большинстве файрволов под Linux нет не могут взаимодействовать с приложениями. То есть они в меньшей степени способны предотвращать Malware от общения с внешними серверами. В случае, если она обосновалась в системе, вам нужно задаться вопросом, перевешивает ли административная нагрузка по настройке, установке и поддержанию правил для Firewall а незначительную выгоду? Ну, может да, а может и нет. Но есть другой вопрос для рассмотрения. Есть ли в вашей сети недоверенные устройства? Или подключаетесь ли вы к сетям, которым вы не доверяете, и в которых также есть недоверенные устройства? Хостовый фаерволл защитит вас от атак с недоверенных устройств, которые находятся в одной из вами сети. Например, когда вы используете беспроводную точку доступа, или когда вы путешествуете. Это хороший сценарий использования. Если Firewall остановит попытки этих других внутренних устройств атаковать ваши открытые сервисы, если Firewall просто заблокирует, в том случае, если у вас это настроено, заблокирует эти входящие соединения, то это защитит вас от них. Если вы часто используете публичные точки доступа, или в вашей сети есть недоверенное устройство, типа устройств интернета вещей, Необходимость в становится больше, поскольку это уровень дополнительной защиты. И также он может быть использован для мониторинга логирования. Если вы подключаетесь к недоверенным сетям, или в вашей сети есть недоверенное устройство, то, возможно, вам стоит использовать хостовый фаервол. Но понятно, что вам нужно убедиться, что вы блокируете, и что у вас есть запрещающие правила и что есть неявное разрешающее правило, чтобы сделать его эффективным. для клуба Thank you.